Много тысяч лет назад высшая раса приняла решение о создании планеты тюрьмы, на которой провинившиеся могли бы перевоспитаться. Из миллионов планет была выбрана именно эта, которую мы знаем как планета Земля. Первые люди стали сосудами для спектральных форм наказанных. Для контроля за цивилизацией были построены гигантские пирамиды. С течением времени человеческая цивилизация развивалась и достигла хорошего развития. Но в какой-то момент над планетой-тюрьмой нависла настоящая угроза. Господа, докладываю вам ситуацию. В На нашей планете-тюрьме опять началась парочка войн, те, кому повезло ради богатыми, до сих пор контролируют бедных. Впрочем, ничего нового. у нас для тебя есть кое-что новое. Солнце увеличивается до безумных размеров. И что теперь с нами будет? Мы вас разберем на атомы и переместим в какое-нибудь другое место. А может начать тогда с какой-нибудь никому не нужной страны, типа Гондураса? Начнем здесь и сейчас ну вот и начнем. В беспилотном режиме его вот, доставляют на МКС грузы «Драгон», американский значит, их два вида, грузовый корабль «Сигнус» и «Драгон». А как вы считаете, есть ли жизнь на других планетах, совсем отдаленных от нас? Да есть, наверное. Не от нижего. Эх, ну здесь-то мне точно ничего не угрожает Кому нужна вообще эта восточная Европа? себе, я думал, это утка. Продолжение следует... а что Я опять в своем доме в своей комнате все выглядит так как будто бы ничего не произошло мне что это все приснилось тогда это был какой-то очень длинный сон Ты кто? Приветствую, я не знаю, кто ты, но мне прочно тебя проинструктировать. В общем, Херамиды спасли Землю от опах и перетащили ее в другую галактику. Внешне это было похоже на уничтожение, но по сути они таким образом добили ее на новых кусков. Причина. Земля — это тюрьма, оказавшаяся под угрозой уничтожения из-за разглушившего Солнца. Попытки остановить рост Солнца не принесли никаких результатов. Создание новой тюрьмы отказались до больших затрат. А землю где разобрали, перетащили и заново нами на новом месте. Вам как персоне, которой память лет не удалось, должно стать новым переговорщиком. Но пока остались на новом, старом месте. До скорых. Да. Вот это поворот. Ну, хорошо то, что хорошо заканчивается. Хм. и собранная на новом месте земля продолжает оставаться планетой-тюрьмой. Жизнь продолжается, будто бы ничего и не произошло. Но надолго ли? Господа, докладываю вам ситуацию. На нашей планете-тюрьме опять началась парочка войн. Те, кому повезло родиться богатыми, по-прежнему контролируют бедных. Впрочем, ничего нового. И что теперь с нами будет? А может начать тогда с какой-нибудь никому не нужной страны, типа Гондураса? О! Ого, а у них получилось!